А что будет, если просто взять и открыть все существующие кейсы в CS В этом ролике ты, в принципе, это узнаешь. Сегодня мы откроем 88 абсолютно всех кейсов в Counter-Strike. Я сразу, наверное, сделаю вот так, чтобы ты видел экран. Мы откроем не по одному кейсу. И, кстати, здесь only кейсы, не сувенирные наборы, а именно вот обычные кейсы. Но по цене они стоят очень-очень э, дорого, то есть, элементарно, самый дорогой кейс, это, по-моему, вот этот вот, если я не ошибаюсь, э, или не с ударом молнии, блин, вот я, прикинь, я забыл, подожди, подожди, подожди, подожди, я немного забыл, так, Виктория, тут у нас лежит, э, кр... да, то есть, самый дорогой, получается, э, вот этот кейс, у нас их два, и он стоит 5000 рублей. Один вот такой кейс, их два. И у нас а, всех самых дорогих кейсов по два, по три, то есть гидрокосарь стоит их три. Но тут реально лежит все. На этот ролик потрачено примерно 40 минут моего времени, пока я покупал все контейнеры, пока я покупал ключи, пока я чистил инвентарь. И самая неприятная часть, на этот ролик потрачено примерно 60 тысяч рублей, чтобы ты понимал. То есть, видео очень дорогое, поэтому я, естественно, надеюсь на именно твою поддержку в виде лайка. Если наберем лайки, будем открывать все контейнеры с наклейками в CSGO. Это будет очень дорого, но это будет весело. Поставь лайк. А ролик крутой, дорогой, 5000 лайков, будем открывать наклейки. Потому что, ну, я надеюсь, мы не наберем. Ну, это будет дорого, и мне в любом случае придется выполнять обязательства. Короче, поехали, начинаем. Начинаем мы с расколотой сети. Будем открывать сначала не такие дорогие коробки. Потрачено 60к, из них 40 тысяч спонсора и 20 тысяч мои, то есть мои деньги тоже сюда зашли, поэтому надеюсь выпадет нож. А спонсоре расскажу чуть-чуть попозже, чуть-чуть вот подойдем когда, да, к месту, где можно будет, тогда я расскажу. Сразу, знаешь, такое динамичное начало ролика, забыл сказать, здорово мужики, без этого вообще никуда, Калашек. Первый неплохой дроп и это калаш, в принципе пойдет. Так, э, давай-ка мы будем открывать, я просто не знаю в каком порядке, и, блин, это плохо. Это, это прям печально, ну ладно, поехали, хрома кейсы, но браво кейсы, оружейные охотничьи кейсы, это все будет в конце. Каждого кейса у нас по три, по два есть, есть по 4. то есть я не покупал по одному, чтобы open опенкейс сделать реально таким ого-го. Так, и надеюсь все-таки хоть на один нож сегодня. Гидрокейс это кейс за тысячу рублей, он нифига не самый дешевый, но в каком порядке лежат ключи, в таком тоже открываю, не хочу выбирать Кстати, МК-брифинг, по-моему, блин, это дешево Чтобы вы не думали, что это challenger или еще что-то, покажу спокойно Все скины бьются у меня в инвентаре, бьются на ТП Ну, то есть, все это реально лежит в инвентаре Вот, пожалуйста, бантом, кто его не видел Да, вот это вся история, ну, то есть, здесь все ровненько Мужики, поэтому вопросов возникнуть не должно. Я параллельно иногда смотрю на, на запись, идет ли она, потому что ну, не хочется. Он рад, right, so, так сказать. Короче, ролик дорогой, я надеюсь, на ножи. У нас реально, знаешь, видео в погоне за ножами не, давно не выпадали. Я купил вот 88 кейсов сегодня. Если даже ни одного тайного не выпадет, я буду в дичайшем просто тельте. Кстати, перчаточные кейсы тоже нифига не дешевые, но окей. По поводу спонсора. Давай я сейчас э, на таких событиях, ну все-таки про спонсора, которые 40К э, дали на предоставлено открытие кейса. Буду рассказывать, поэтому откроем самый дорогой кейс в CSGO сразу. Так, поехали, это кейс за 5000 рублей, и перед этим спонсору отдельное спасибо, на этот ролик выделили 40к, как я уже говорил, и что, самое интересное, спонсор реально крутой, на сайте спонсора есть кейс за миллион и 10 миллионов, то есть вот этот кейс стоит всего 5к, на сайте спонсора кейс за 10 мультов, и бесплатные кейсы до депа в полмиллиона рублей, полмиллиона рублей, то есть вы можете зайти и посмотреть, это все будет в прикрепе, Uh, и также будет промо, давай открываем, кстати, в позе орла, и дальше расскажу, будет промо на прокрут барабана, где можно выиграть до 100 рублей, я просто сейчас смотрю и 5000 улетело только что мусорку. Я реально надеялся, что что-то дорогое выводит. Ладно. В общем, у меня и у сайта для вас будет промо на прокрут барабана, где можно выиграть перчатки, где можно выиграть ножи. Просто заходите, вводите промо, он будет находиться в прикрепе. Это будет промо-кейс 50. Вот, и там можно выиграть Ножи, перчатки, вообще на изи Но самое часто выпадает ширп То есть ширп можно хоп сразу и забрать Без мазина, ну то есть вы все это понимаете И также будет промо на плюс 40% Мазину Вот, поэтому пожалуйста, кстати 40% Они выдают мало кому но на моем канале э, я договорился, что по 40% будут выдавать, потому что это очень офигенный промо, и они такой большой процент не ведут никому, поэтому эксклюзивчик, все в прикрепе, огромная просьба, вот, э, спасибо, что вы ставите лайки на подобных роликах, и самое статрек, найс, статрек армейка, это круто. И самое главное, переходите по ссылке на спонсора. Я вот в каждом ролике с кейсами прошу просто хотя бы прокрутить барабан. Ну, то есть, реально, вам не сложно, ничего вкладывать, влаживать не надо. Они видят актив, для них приятно, и дальше продолжают со мной работать. Поэтому, если будут реально, ну, 5000 лайков на этом ролике, потому что это дорого. И переходы на сайт One прокруты. да, а, прокрутый барабана много, они опять заплатят еще больше, потому что с каждым разом переходов все больше и больше, за что вам огромное спасибо. Uh, ну, то есть, ребята говорят, актив прям Хорошо поднимается Вот, поэтому, спасибо за то, что прокрутите И будете смотреть открытие Капсулу Counter-Strike. Ну, слушай, ну, это, это реально uh, Мне уже не нравится <laughs> это, это затея, потому как я чувствую, Ну, тильтанул немного То есть, хотелось Пей Кейсы за 5000, ты знаешь, ожидаешь чего-то Экстра такого ординарного Кстати, зацените, какой я лысый И голова-то не загоревшая, белая, блин Это просто жесть я забыл сказать, с вами лысая башка человек. Пишите, что по прическе. Ну, потому что она просто, от нее света, знаешь, попадает и обратно уходит куда-то в космос сигналы, при этом посылая. Калашек, о дубай, Калашик. Ладно. Вот, ребят, поэтому возвращаясь к разговору, реально, пожалуйста, перейдите на сайт и прокрутите барабан. Для меня это дичайшая поддержка, потому что они дальше продолжат спонсировать а, вот такие видосы с open опенкейсами в Counter-Strike. А это круто, вы это смотрите, вам это нравится. Поэтому лайки, переход туда. Тем более, ну, реально есть что посмотреть. Я только там увидел кейс за 10 миллионов рублей. И за миллион рублей. И кейс за полмиллиона... Ну, как бы... Есть что посмотреть. Они этим байтят, и сайт, в принципе, выдает. То есть, элементарно, а, скины, которые я сегодня продал на ролик, мне занесли на карточку, у меня были скины в стиме, я их продал, и, собственно, вот, эти скины я тоже вывел оттуда, там что-то было, 40 было на балике, и вывели мы в районе 70 тысяч, вот. поэтому, ну, рассказываем всю правду, как она, как она есть, даже сказал, сколько мне заплатили за вот рекламу, да, собственно, ну, мы за правду. А Counter-Strike меня, я не знаю, но он мне просто, ну вот смотри, что происходит. Я не знаю, мужики, это жесть. Я, однако, реально, в конце ролика, перематывая, я там буду сидеть, я покажу, в каком я там, я просто вот так вот буду. Типа, ну, ну вот реально. Мы открываем уже, наверное, больше 100 кейсов за этот месяц. Я все, когда я начинаю нервничать, у меня начинаются вот эти прыжки. Рано или поздно э, подъемный механизм стула просто сломается. Я не знаю, что будет. Ну, будем надеяться, что этого не произойдет. Кстати, где-то в глубине души, да не где-то, очень не в глубине даже души, плачет внутренний инвестор. Потому как кейсы Браво, кейсы... За 5к вот эти самые дорогие, они у меня в холде. То есть они у меня лежат в инвентаре, я их не трогаю. Но, блин, тут же я их покупаю и тут же я их открываю. Но те, которые в холде, я их реально не буду трогать, типа они лежат. И я вот такой сижу, открываю, минус 5к улетает, и я такой, да блин. Круто. Кстати, ролик будет, скорее всего, без монтажа, потому что я противник монтажа в кейсах КС. Ну типа, ну а что сюда вставлять? Мемы Егор сделает. Но я сам лысый и мем, блин, какие мемы, камон. Вот, поэтому, ребят, захочу попить. Это знаешь, это чем-то... А может, реально трансляцию надо было запустить? А может, надо было запустить трансляцию? Ладно. В следующий раз, короче, пишите вообще, как вам идея при записи вот такого ролика еще и стрим на ютюбе запускать. Вообще, мне кажется, крутой вариант. Ну, без клонейшенов, он без всего будет, просто типа стрим на ютюбе. Я просто даже не знаю, в каком формате там с чатом буду общаться, потому как, ну, это все... Офигеть, сколько у меня этих Winter Offensive кейсов ты видел? Я даже не знал, что их у меня столько. Ну вот, пожалуйста, да, инвестиции окупаются. Вот, короче, если идея со стримом нравится, напиши об этом в комментах, пожалуйста, будем делать. Винтер Offensive кейс, кстати, дорогой. ой ой ой ой ой ой ой А сколько она стоит? Чекнем прайс, мне интересно. Это прямо с завода. Кстати, в конце ролика будут контракты из Армейки, которые мне выпадают. Ой, нифига, мужики, косарик! Косарик залетел. Офигеть. Хорошо, я что-то даже... Ладно. Я что-то даже не понял. И причем, знаешь, какой был прикол? Я покупаю, покупаю эти кейсы, и где-то внутри такой думаю, ну, типа, 10 ключей, это, наверное, 1000 рублей. Я захожу... Ой, какой красивый юспик. Он постоянно на сайтах дропался, но из-за того, что я в кс не играю, я не видел. Это очень крутой юсп. А я даже не знал, что такое есть. Блин, нифига, классный юспик. А, ну и вот. И я захожу, из 180 рублей ключ, и я такой... Ну и пришлось еще вещи с инвентаря а, селить по-быстренькому. Кстати, феникс кейс тоже. Да? Ладно, не будем о ценах, не будем о плохом. Но объективно... Но это бред. Ну вот столько кейсов, ну хоть один нож. Ну пожалуйста, почему? Почему ни одного тайны? Ну хотя бы тайны. Я еще, знаешь, вот, вот это, наверное, так глупо выглядело со стороны, когда я байл кейсы. Я покупаю, и такой сижу, ну типа, э, где он? Сейчас покажу. Жди. Гидрокейс, мы по-моему, да, он должен был у нас остаться. Мы же не все гидрокейсы открыли? Или все? Да ну нет, мы уже, а, вот гидрокейс. Он стоит косарь. И я такой сижу и такой рассуждаю. Вот это было примерно так, такой ну, великий демон, он, бу он будет стоить дорого Выпадет, вот, и смотрел, типа, ну, с выпадет, это будет дорого И вот, чем я думал в тот момент, когда я покупал три вот этих кейсов То есть я хотел, ну, типа, больше кейсов, потому что ты а, вы по великий демон И вот, ну, ну, типа, ну вот к такому-то меня жизнь должна была уже приготовить за несколько роликов open кейсов Ну, что-то вот затупило И реально вот такой сижу, думаю, так, отсюда в нам выпадут перчатки, значит, нужно побольше кейсов купить Глупо вообще максимально, там еще а, кейс, ну да, XM, да-да до свидания. Кейс okay, ножом-бабочкой. я вот тоже такой сижу и думаю, ну, это, дорог... это выпадет градиент какая-нибудь бабочка. И вообще будет сочно. И что у меня, блин, было в голове? Ладно, у нас выпадает закоронение. Yes, Это, мужики, занос! Как же горит. Как же горит. Как же просто у меня горит. Это жесть. Это... Ну, я не знаю, как это назвать. Это просто жесть. Много времени, много денег потрачено, и вот, вот, так да, на тебе, так повстанется. Вау, спасибо. Тот, кто открывал кейсы в Counter-Strike, меня полностью, я думаю, поймет. Что, ну, вот эти вот эм, моменты, да, такие реакции, она не безосновательна. Ну, это реально, ну, типа, ты сидишь и такой, куда ушли мои деньги? А контр... дой, стул развал... Опа, чекайте, стул, если развалился, значит, сейчас будет нож. Реально, сейчас будет либо тайна, либо нож. Чекайте. Я в позор ладошки. Отвил Wildfire кейс. Давай. Ну не, обычно, когда мы, короче, открывали... Ну, фига, у него фонтан изо рта полетел. Открывали б браво кейсы, и у меня стул начал разваливаться. Два раза вот эта вот штучка у меня здесь висит. Кстати, сейчас расскажу, момент. Вот эта ручка висит, да, которая отвечает за механизм опускания и поднимания спинки. Ну, типа, ала, Вот так, вот так. Можно лечь, кстати. Вот так. Вот, Давай так кейс открою. Ну и, короче... И эта ручка тогда развалилась два раза, и мне два раза выпала океанская пена с бравокейса. Так, я как будто в этом, в корче каком-то сижу. Ну-ка, блин, это очень сложно, это тренировка на пресс. Ну-ка, подотри в каком-то корче, тут руль приделать, и все, поехал. Ну, да давай, поехали до ножа, давай. Плохой из меня водитель. Слушай, а я, ну реально, а что-то не заносит. Ну-ка, решающий момент, давай. Вообще начали. Ох ты, я так ни разу не лежал, но как же это комфортно. Блин, это очень, это очень удобно. Я так всегда буду кейс открывать. Ой, мужики, это очень удобно. Не, слушай, реально это кайф. Конечно, ну типа, если вот здесь была клавиатура, и вот тут повыше монитор, это вообще просто кайф гейминг. Ну серьезно? Ладно, не будем заниматься ерундой. Не будем баловаться. Не надо баловаться. Оба. Короче, если вдруг меня смотрят менеджеры каких-то магазинов там хупер X стулья аерокол э, пишите мне во ВКонтакте мы с вами <говорили>... ну типа ну вот уже все разваливается ребят давайте пожалуйста жду ваших сообщений влс ой не сейчас ну я, я и сказал сейчас Памент в ВКонтакте придет не ну типа реально если вот вы работаете в сфере за стульями на котором может посидеть человек человек может не только на стуле ладно Короче, если работаете в этой сфере, ребят, я готов. Я открыт к новым предложениям. Ну да. Намек понят, но это не намек был. Ну, как бы. Кстати, подожди, а что там было? Стой? 9-8. Ну, нет, мне показалось что-то крутое. У нас очень крутой дроп. Но это, ну, это просто удручающая ситуация. Winter Offensive, М Казимов. Ну, хоть одно красное это 88 всех кейсов Counter-Strike. Мужики, вот кому-нибудь из ютуберов еще так дропается? А я ушки и глазки закрыл, а сейчас там нож, чекай. Часто еще этот нарезка вот это, как она называется-то, MLG-монтаж. Нож офигенный. Ну, подгорает. Кстати, это может футболка? Мне писали в ВК типа переодень футболку, она не заносит. Я постоянно в ролики записываю. Я... Хватит в ней ролики <смех> записывать Кстати, крутой Опа-на! Это, знаешь, я когда Начинал играть в кс Как раз была операция вангвард я... Это первая операция, которую я купил И вот эти вот скины Для меня это ностальджи Ну серьезно, для меня вангуард Вот этот вот скин городская опасность Это ностальджи, сколько он сейчас стоит? И это очень красивый скин, как по мне на 5-7. Так, отва... слышали, да, как отвалился? Если это занос, ну давай Браво давай откроем. Да, перед открытием. Напомню, что спонсор крутой, ссылочка вам в One Drop ножи заходишь, ножи забираешь, DragonLore. сразу карман пошире, и туда шпигуешь. Тем более прокрут на барабан, где есть перчи и ножи, которые не выпадут. Ну, ширп можешь хотя бы забрать. Короче, поехали. Также Broman, Hurac, так, это все прикрепим. Нет, стул уже не заносит. Стул вообще не заносит. Это был Браво кейс. Он не такой дорогой, всего лишь 2000 рублей. Это был сарказм, на самом деле он очень дорогой. Гремучий кейс – это один из самых дешевых кейсов, который я покупал. Ой, мужики, ну какой же! Ну, ну, не, в конце ролика действительно я буду сидеть вот так. Я не знаю, может еще кому-то из ютуберов также не фартит. 88 кейсов и ничего. Сколько нужно открыть, чтобы у человека выпал нож? По-моему, аккаунт просто, ну там шансы, там шансы порезаны тут без вариантов. Ой, ой, ой, ой, -ой а что делать? делать в таком случае ножбови, да честно говоря даже если ножбови выпадет какой-нибудь он не купит нифига ну и волны там нифига я размечтался ножбове. А, глок кстати глок красивый я вот сижу как ну как реально не знаю кто а, и такой типа все скины ну красивый красивый нет ну реально вот глок 5.7, 7 а, юспик черный лотос это очень крутые скины ну скумбрия не очень может, так свет падает, что он просто все красиво выглядит. Но действительно, Глок мне вот этот нравится. Который дропнулся. Как он? Королевский, по называется? Или я не помню. Что-то из головы вылетело. Ну, калаш пролетел. Я уже даже на это не, не тригерюсь. Капилляры мне тоже не нравятся. Если что, чтобы вы не думали, что мне нравятся все скины. Все, вот этот тильт момент пошел. Вот реально человек... Все, ну типа у меня нет уже настроения никакого это открывать. Блин, я уже не надеюсь на нож. Типа, серьезно. Когда я покупал кейсы, когда я покупал ключи, у меня была мысль, типа, ну, все равно, как же, процент вероятности, да, или как он называется По-моему, да. Что, типа, ну, вот столько кейсов открыто, ничего крутого не дропалось. Ну, хотя, тоже вру. У нас только один КС-20 кейс кстати, сегодня. Я не знаю, почему один, ну вот один. И, типа, я реально надеялся на нож. Столько кейсов открыто, ничего не дропалось. А может, выпадет нож. Ну... Нет. Кстати, сегодня увидел на ютубе в шортах, типа, если ты сделаешь вот так и подождешь немного перед открытием, ну, типа, ты окупишься. То есть не сразу нажимаю на открыть. Посмотрим, как работать. Я как раз пока схожу попить, поставлю на паузу. Мужики, шанс, что это сработало мало. Шансов, что это сработало мало. Но если выпадает нож с фальшен кейс, это тильт. Ну, типа, это фальши нож будет. Не нож, и слава богу. Так, давай-ка мы. Я не знаю. Ну, типа, у нас еще и шансы есть кейс за 5к. Типа, выпадает удар молнии, это гуд. Или огненный змей с браво-кейса у нас он тоже есть. Ну, ну нет, так не, ну, так не бывает. Реально. Мы в конце поделаем из этого контракты и... и... Реально, вот... Сейчас тильт огромная просьба, поддержите, пожалуйста, ролик лайком. Это выглядит, как вообще лютейшее попрошайничество, я прекрасно понимаю, но с другой стороны... Ну ни ничего вообще не выпадает, вообще ничего. Армейка, армейка, армейка, мужики, поддержите лайк. Ну типа, ну о чем мне говорить, блин? Я... Я уже сколько раз зарекался, типа, не буду я кейсы в контр-страйке открывать. Да-да, конечно. Вот, до сих пор не открываю. <класс> Ухууууууууууу. Ну как мне на это реагировать он не прямо с завода не знаю сколько это стоит от недорого d500 забираю слова обратно он стоит мы променяли 60 тысяч рублей на новую вот это на 3 500 нам пока что дорогого выпало но почему здесь не нож ну, серьезно, ну, сколько нужно открывать кейсов в этой игре? У нас уже остается не так много. Типа... Ну, я не знаю. Это, это жесть. Это... Это... Вот реально, посмотрите на количество оставшихся кейсов, ключей. Прорыв с бабочкой. Можно бабочку, пожалуйста. Вот, блин, я тебя очень прошу. Counter Strike. Ну, ну, ну, это подстава, это вообще... Ладно, прорыв мы откроем в конце, потому что там действительно может выпасть дорогой нож. Может, шансы как-то накручиваются, накручиваются, и мне потом, оп, выпадет айтем по цене квартиры где-нибудь в центре Нью-Йорка. Ну, реально, ну, блин, ну... А прикиньте, вот мы это все открываем, и нож, который выпадет, не обязательно сегодня, да, кейсы в Counter-Strike еще планируются. Он выпадет за две тысячи. Вот прикинь. Кстати, крутой советов. Реально очень крутой советов. В Counter-Strike не играю. Я не особо часто рассматриваю здесь скины. Вообще странно. Многие пишут, типа, э, почему не играешь в CS? Странно, ты открываешь кейс, не играешь в CS. Но не хочу. Ну плохо я играю. Ну серьезно. И плюс, как-то на мейне мне страшно играть, да. То есть, всякое может быть. И не хочу, чтобы аккаунт отлетел. Вот. Это весомая причина, когда я, в принципе, завязал с играми в КС. Поджалось. И там, когда полетела волна банов, у меня поджалось. И я такой, не-не-не-не-не. Лучше без КС, лучше вот дотка. Вот это прям, да. В нее играю. Ну, хоть что-то. 500 рублей выпало. Или я не знаю, сколько это стоит. Сколько ты стоишь? Посмотрим цену на СИЕ Чудо. 500 рублей. Кстати, действительно... Неплохо. Но кейс не дешевый, опять же. Спектр кейс, поехали. Подожди. Я, я не купил еще сюда ключи. Я еще такой думаю, типа, что такое? Ну да, ролик еще дороже выходит. Ну, знаешь, в целом. Спектр кейс. Странно? Очень странно. А может... он а, ну, подожди... Это... Стой, это не те кейсы, которые у меня лежали? Потому что, по-моему, э Браво кейс один остался... Не, все нормально, все нормально. Винтер Offensive, авангард. Вот отсюда пустынный повстанец. О чем я говорю? Какое тайно я? Мне ничего не дропается. Контер-страйк, хоть что-то. Эмочка, Грифон. Э крутой Глок, Жернов. Ох ты. А... а норм, когда вы... Опа. Я вот не помню, типа, вот это норм или нет. Но он прямо с завода. Надо будет посмотреть вообще... Слушай, пожарный вопрос. Вот эти штучки. Я просто... Я не шарю. Ой, как мне стыдно. Ну сколько он стоит? Глок. 170 рублей. Офигеть. Раньше он стоил копейки. Ключ от кейса спектра. Короче, не знаю, дорогой ли это жирных или нет. Ладно. Очень много экспертов меня смотрят. Действительно, за что вам огромное спасибо. Ну, на, если трек хоть что-то выпало. Вы пишите по поводу паттернов. Если что-то редко выпадает, вы тоже пишите. Без вас я бы вообще этого не знал. Вот поэтому кто что дорогое тут увидит, пишите. Но я сомневаюсь. За косарик Сэмчик сюда. А что это? Дом края спорта. Можно статрек увидеть, Понял. Перчатки. Поехали убивать перчатки. извиняюсь, мужики. На, на уже на, на кашель пробивает. Ну, я считаю, что это нечестно. Такого не должно быть. Охотничий кейс. Без слов. ну Типа просто здесь, здесь я думаю, без слов все понятно. Подожди, я купил больше... А, винт, ах, Стой, охотничий больше ключей нет у меня? Нет, мне показалось, что я кейс не докупил. Это было бы печально, потому что они дорогие. Расколотая сеть. Фастиком решил открыть. Начинает гореть. Сломанный клык, я открою фастом. Два кейса уже. Ну просто ничего не выпадает. Ну... Не... Ладно, давай похолодим. Типа посмотрим, мы такие там про прочитаем, вот э, расскажем, да, я последнюю свою стипендию сюда, вот это вот в это дело залил, пожалуйста, Counter-Strike, дай ножик, э, пожалуйста. Вот типа, ну, посмотрели на кейс, не сразу открываем, и сейчас, опа, нож. Работает? Да блин, ну нифига оно не работает. Но зато, глядя на этот ролик, я думаю, вы понимаете вообще всю боль. Просто это минус 60к. Найс, nice, дроп с кейса. Нет, в Counter-Strike лучше не открывать. Просто это... Это жесть, мужики, это просто жесть. Ну вот, я, как и говорил, все, у меня тильт вошел. Ну что это, это просто дропается армейка. Подгорает. Вообще сильно подгорает. Подожди, но тут много Winter Offensive. Я, по-моему, чего-то... Я не докупил, да ну. Гамма, Winter Offensive. Ладно, откроем те кейсы те, тем, теми ключами, которые у меня остались. Красные спортс тоже дорогие, к слову. Но мне ничего не дропнется. Хотя бы бах! Он недорогой, но хотя бы бах! Ёп! Йо... Все, просто открываем все, что осталось. Так, кейсов много оружейный? Да, вот этот я покупал. Не, по кейсам все норм, по кейсам все норм, я там, я прям высчитал. Эти кейсы были мои. Ничего не выпадает. Это был самый дорогой кейс, и типа, ну и вот. У меня горит. Ну, то есть, реально, у меня просто горит с этого. Я прорыв, с вашего позволения. Птичьи игры, блин. Немного поношенные выпали. Просто это жесть! Мы открыли все кейсы, не выпало ничего, ровным счетом. Так, подожди, давай-ка мы через кейсы все-таки пойдем. Ну, тут не фастом. Кейсы вот эти редкие, типа. Да блин, ну что со мной не так? Ну что это такое? Ну, подгорает. Очень сильно. Давай синий, потом красный. Это я все фастом открою. Ну, вот это обычным. Если бы не было спонсора это было, было... бы очень дорого все для меня. но это тоже да ну нет, ну просто синька ну даже красного не долетает что это за жесть что там выпало с тех кейсов ничего, кровавый тигр 130 рублей а, это жопа какая-то красный кейс, позерла откроем я не знаю поможет, нет Бах, нож, позорла. Принеси армейку. Найс. Меня горит. Очень жестко горит. Ну, типа, ну а вот а что, как, как, с этим? Что, что с этим делать? Я, по-моему, открыл случайно. Я купил два. Да, это был тот кейс, который я ходил. Я открыл сейчас свой кейс за 5000 Ладно. Я просто сейчас случайно открыл свой кейс, который за 5К у меня лежал. Да, да, конечно, блин, ну это жесть. Ну реально. Ну у меня горит с этого. Ну что происходит? Я еще случайно открыл свой кейс за 5К. Просто... Просто забейте. Ну, я уже не могу. Ну, типа, ну, я случайно просто 5000 своих слил. Ладно, этот опенкейс вышел еще дороже на <laughs> Мужики, блин, я не знаю. Нож. Нержавейка. Кровавый тигр. Прямо с завода. Сколько? Ну... Ну, нет. Ну, 300 рублей. Это просто... Я не знаю. Ну, да, тут... Ну, а как я на это должен реагировать? А... Че, мы все, получается, открыли? Эти кейсы, если что, они у меня лежали, я просто открывал свои. Ну, то есть здесь тягут. Поехали по контрактам. У меня вообще ничего не дропнулось. Ну, ну, но у меня горит очень сильно. Ты чтобы вы понимали, у меня очень горит. Ну просто... Ну я не знаю, как на это реагировать, честно. Вот э, без монтажа видно все эмоции. Нет вырезок, нет ничего. Вот, вот вам реальные эмоции всей этой истории поношенные, А вот это АВП мое. Графит я засовывать не буду. Красную линию тоже не особо хочу. Блин, ну я, ну я не знаю, что говорить. Ну... Ну просто у меня нет слов. Какая же это крутая игра Вот и все Блин, я не знаю, что засунуть Нам надо еще 5 скинов Да ладно, поехали, калаши Слеполевые Стой, этот калаш у давно лежал Вот, который мы скрафтили Вот он Поношено Закалено, да, поношено, наверное Или стой, давай что-нибудь другое Снежная мгла, я не хочу, но типа вот есть такой Что с ним? С ним все плохо. Мужики, сложно сейчас принять решение. Извините, если кто подарил. По-моему, мне подарили этот скин. Но мне просто нужно три скина в контракты. Графит я не хочу. Красную линию тоже не хочу. Но тут без вариантов. Потом снежная мгла. И еще два скина. Блин, вот это сейчас очень сложный выбор. Я вот сейчас реально очень сложный выбор. Типа, самая дешевая, наверное, снежная мгла будет. После полевых испытаний. Страж я не хочу. Ну, ладно, окей. Я не вижу. Пусть там будет что-то хорошее. Да, там что-то есть. Я не хочу больше снимать ролики по этой игре. 3000 выпало. Не открывайте кейсы в Counter-Strike. Вот, ну, вот, все, что я хочу сказать, не открывайте здесь кейсы. Это просто жесть. Это, ну... Блин, у меня вообще нет слов. Никаких. 6 это <смех> ну что блин ну все горит я не знаю что говорить у меня очень сильно горит как как так можно столько шерпа ну типа столько армейки Что это такое? Вообще ничего. Чума. Черная лимба. 5-7. Мне ничего не выпало. Кто-то сейчас порадуется. Хейтеры. Короче, я даже контракты делать не хочу. Очень много скинов. И просто я... Я хочу закончить ролик. Я думаю... Ну, типа, все. Доску это нет. понравилось. Темная вода. Убрал... Прямо с завода. Сколько? Ну, это, это... Не, все. Спасибо за просмотр, я не хочу. Я не хочу вообще больше этот ролик продолжать. Нет. Просто... А, есть статрек скины? Был статрек... Это жесть Так, ребята, ко мне здесь пришли а, Короче, чё, чё, чё, чё, чё Давай с графита что-нибудь сделаем Я, я даже не, уже не запомнил цену Где этот графит? Так, а я его не могу найти Блин, а где он? Вот он, графит А, у меня скинов не хватит Ну и снова Всё ГГ да, пробуем, да. Сейчас я думаю, скрафтим. Я не знаю, что получится. Шестиугольники. Но единственное, реально, вот что я хочу сказать и показать роликом Не открывайте кейс в Counter-Strike. А если мы из этого сделаем? Ну, типа ультрафиолет. Все, крайний на сегодня контракт, и завязываем. Поддержите ролик, кто досмотрел. Так давно не горело. Ну, даже не то, что горит тильт. Просто <с runners>, вообще жесть. Слушай, я не вижу ультрафиолета. Единственное, вообще его не вижу. Uh -huh. Я не вижу ультрафиолета. Фух, все. Вот он, нашел. Так, на два ультрафиолет засунуть. Ультрафиолет. Сейчас кровопаутина может выпустить. Говно всякое. Королик в тени. Всем пока.